Да, это, конечно, ой, супер-напиток. <laughs> Почему супер-напиток? Потому что, во-первых, очень приятный вкус, апельсиновый. Вот я думаю, что нету людей, которые не любят апельсин. Вкусный, крас... вкусный апельсиновый напиток. Но самое главное, что он имеет очень большую пользу для всего организма. Но уже для продолжения того, о чем мы говорили, именно о коллекции «Люминез» и о увлажняющей маске, это просто я расскажу сейчас как продолжение того, на что э, ориентирован этот продукт и как он работает. В принципе, с годами единственное, что у нас получается, что мы теряем. Мы теряем не только что влажность, естественно, в своем организме, но опять-таки на наш организм очень влияет... Года делают свою работу, потому что с годами мы теряем эластичность своей кожи. А эластичность кожи – это коллаген и эластин, естественно, и также жир, который естественным образом теряется в нашей коже. Значит, для того, чтобы восстановить коллаген и эластиновые волокна, надо для того, чтобы этот процесс, он опять-таки вернулся. И здесь мы имеем очень хороший продукт, сыворотка «Люминез», которая активирует все эти процессы. Но нара – это нара, так сказал Вильям Амзалак. Нара – это напиток, в котором есть не простой коллаген, а гидролизированный коллаген. Разница в чем? Коллаген – это белок. Белок, который состоит из цепочки аминокислот. Но если смотреть сама молекула коллагена, она очень большая, и усваиваемость организмом, она процентальная, она очень-очень маленькая. Поэтому Жене создала продукт, который есть с гидролизированным коллагеном, а то есть это полипептид. Полипептид это белок, которых организм очень хорошо усваивается и очень быстро усваивается. И поэтому результаты, которые дают Нара, они очень быстрые, они очень быстро чувствуются, они очень быстро, быстро можно их почувствовать и увидеть, потому что усваиваемость, она очень хорошая. Наша кожа на 70% состоит из коллагена. Значит, что мы сегодня имеем? Мы имеем Нару как очень хороший продукт, напиток, который очень вкусный. Его можно выпить один стакан в день вполне достаточно для того, чтобы восстановить, коллагеновую, чтобы восстановить коллаген в своем организме не только на кожу, но этот продукт он работает и действует на всю кожу организма, на мышцы, на кости, на суставы, на кровеносные сосуды, на все. Причем в составе... Нары – не только гидролизированный коллаген, но также и витамин С, и э, витамин В6, и В12, и л-цистеин – это аминокислота, цинк, цинк который, опять-таки, очень нужен и для кожи, и для ногтей, и для волос, и для всего. И вот 20-11 миллиграммов э, коллагена гидролизированного коллагена. Это очень хорошая доза для всего нашего организма, чтобы почувствовать его пользу. Ну и естественно, что мы все прекрасно знаем, что у нас очень хороший продукт, и, наверное, один из самых любимых продуктов всей компании ЖНС и всех дистрибьюторов и клиентов – это резерв. И если вы посмотрите в состав, вы увидите, что в НАРе есть составные части продукта – с основные части, которые входят в резерв, то есть анти, да, антиоксидантный комплекс. И, как сказала Вильям Амзаланг, что действительно очень хорошо, что мы сегодня имеем те продукты, которые могут нам помочь не только что хорошо чувствовать, но и выглядеть опять-таки хорошо. И если мы будем пользоваться изнутри, будем пить резерв, это... Антиоксидантный сильный комплекс, который действует на все органы, на все структуры, которые имеют очень влиятельную пользу на кожу. Плюс к этому добавим нару, как продукт, который восстанавливает все эласт... весь коллаген в нашем организме. То есть будем чувствовать себя лучше и выглядеть лучше. А плюс на кожу будем наносить сыворотку, которая как сигнал проходит и активирует коллагеновые и эластиновые волокна, то этот результат, он будет виден очень быстро, и мы можем забыть о морщинках, о дряблой коже, мы можем совершенно не переживать, и как он, он посмеялся, что э, доктор Натан э, Юман быстро станет без работы, потому что... К ней не будет, не будет ходить пациенты и, и делать инъекции, То, что он создал сумасшедшие хорошие продукты, которые сегодня мы имеем в своих руках. Так что Нара, думаю, что будет тем продуктом, который действительно сделает очень-очень большой взрыв в нашем бизнесе, потому что в первую очередь, чем делились женщины, которые говорили, что они пользуются именно этим продуктом. Все, как одна, говорили, что мои ногти прекрасные. Самое первое, что заметила, это мои ногти. Во-вторых, очень красивые, гладкие волосы. В-третьих, моя кожа стала сияющей, и она стала упругой, она стала очень красивой. Кто-то говорил, что мне просто перестали болеть суставы. То есть люди говорят, что этот результат, он, он очень быстрый. И этот результат, и вот именно Нара – это тот продукт, который человек попробовал, получил результат и потом дальше прошел по следующим. Хочет и всю линейку «Люминез», хочет и пищевые добавки и верит в то, что действительно вот в Женес это те продукты, которые эксклюзивные, но это те продукты, которые не только что стоят, но обязательно надо иметь у себя дома и пользоваться этим для того, чтобы быть красивым хорошо себя чувствовать, быть счастливым и выглядеть на все 30, 40 или 50. Я, например, действительно всегда шучу, говоря, что неважно сколько у тебя лет в паспорте, самое главное, как ты сам себя чувствуешь. То я думаю, что сейчас мы будем еще лучше себя чувствовать, будем еще лучше выглядеть. И, естественно, когда в следующий раз все встретимся, может кто-то у кого-то попросит и паспорт показать. Я вам всем желаю быть счастливым, красивым, здоровым. И Удачно!